Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на нашем прямом эфире, и я напомню, что сегодня у нас в гостях актриса кино и телевидения Яна Крайнова. Поприветствуем! – я тебя приветствую! – Привет, моя дорогая! Как я я почему-то плохо слышу тебя, буду читать по губам. А, я Главное буду декламировать, чтобы... декламировать. Главное, чтобы наши зрители. Всем привет! Всем привет! Слышите? что нам в эфир так здорово. Да. А, так вот, мы сегодня я хотела поговорить: значит, я напомню, что у нас за эфир. Я приглашаю сейчас в эфир людей, с которыми я лично знакома, которые интересны, которые являются яркими личностями, с которыми есть о чем поговорить. И я на актриса кино. Сколько роликов ты сыграла, скажи? Слушай, я не считала. Где не там... считала много, да? есть ресурс профессиональный, да, сайт, где смотрят там актеров и ну, вроде бы официально там что-то, ну, под 30 проектов. Но, но это очень проверю. круто. Я не проверяла. Да. Я не знаю. Это, это здорово. Да. да, ну так вот. И эфир у нас да. вроде бы как развлекательный, да? Ну, безусловно, конечно же, я а, буду тебе задавать вопросы про кино. Ты уж меня извини, потому что мне это очень интересно, да? Конечно. Вот, и, конечно же, я задам тебе вопросы от наших э, читателей, которые задавали тебя, потому что вопросы интересны. Я хотела сказать от телезрителей. Вопросы от телезрителей в нашей передаче. В нашей передаче. Я. знаешь, я когда прочла твой пост, я помню, как мы с тобой познакомились, да? Вот. Но мне всегда интересно, э, узнать подробности нашего знакомства, да, с кем бы то ни было. Uh -huh. С другой стороны, расскажи-ка, пожалуйста, мне, uh -huh. ну и всем нашим зрителям, как мы с тобой познакомились, мне очень интересно. Ну, это из разряда наших любимых неслучайных случайностей. Я не знала Аню лично, я пошла по-честному в онлайн-марафон «Финансовый ключ», Прохожу его себе уже там которую неделю. В этот момент я была в Юрмале. Честно, все там, э, про эти финансы расширяю свое сознание, расширяю. И тут мне пишут просто в личку. Здравствуйте, меня зовут э, Дарья Алпатова. Я помощница Анны Клантерной. Мы узнали, что вот вы принимаете участие в онлайн-марафоне и очень вам рады. Я так, фига себе. А я тогда как раз там Пласты в себя ворочила всякого саморазвития и самопознания. Думаю, это знак, это круто. Так, следующий узел растаскивается, выясняется, что Дашенька, супруга режиссера, у которого я снималась, и каким-то образом она тебе работает у тебя, а я каким-то образом попала к тебе на марафон. В общем, понятно, что клубок уже вот так вот закрутился. И, собственно, Даша анонсирует, что ты приезжаешь в Москву, со своим финансовым тренингом оффлайн. И меня приглашают туда. Я говорю, конечно, я буду. Ну, то есть, это же уже знак. И вот я к тебе шла в желтом платье, зеленых сапогах по этим лабиринтам Москоу-Сити. Я никогда не могу туда попасть вовремя. И, в общем, с опозданием я врываюсь, весь круг уже сидит. И я понимаю, слушая всех, я понимаю, ну, как бы, люди там по назначению, вроде как они там Менеджеры, продавцы, бизнесмены, ну, занимаются, в общем, как-то нормальной деятельностью, и я в желтом платье, артистка пришла, но бомбанула к вечеру, мне кажется, сильнее всего меня, сколько я там у тебя инсайта словила, сколько я там слез пролила со знаком плюс, вот этого вот, когда а у меня слезы текут, знаешь, когда... Я что-то очень глобальное осознаю, что-то очень масштабное, что еще в меня не может влезть. У меня обязательно через слезы это должно все пойти. Ну и все. Да, а, да ты оказалась на таком мероприятии, которая оказалась для себя таким масштабным и глубоким. Для меня это тоже, конечно, да. такая работа, очень энергозатратная, провести очные тренинг. Безусловно. Угу. А, но ты говоришь, что у тебя самые крутые были инсайты, да, у всех были инсайты, у да, меня конечно. в том числе, безусловно, и каждый участник, и ты, да, давали мне какие-то пищу для размышлений совершенно однозначно. А, а ты, по-моему, если меня не изменяет память, ты тогда как раз очень глубоко, ты тогда йогой занялась, да, в то время? Да, это было, ну то есть... Как бы к тебе я пришла уже ну, вставшая на путь вот, саморазвития. У меня на тот момент уже год э, был личный психолог в другой стране. Я к нему каталась между съемок, и мы прорабатывали мои там определенные личные вещи. И, собственно, так как она в другой стране, мне ее мало а мне же надо сразу много, быстро, я быстрая, я генератор. Да-да-да, Да, и мне нужно, я стала искать способы, где я могу взять. Вот так я нашла тебя, потом я нашла медитации динамические и гвозди. И вот это ровно тот на это было настолько сконцентрировано, знаешь, я тогда же, -да. меня привели вот так вот к индусскому астрологу на гвозди и на динамическую медитацию и к тебе, то есть это было реально событие четырех дней и каждый же что-то мне сказал очень После много я да прожила да и у меня просто вот так ты как-то это сама просто твое тело наверное впитала это а потом ты еще очень долго это все конечно конечно и все это есть в моей жизни все эти инструменты когда вот я Тогда полтора года назад все началось. Ты в моей жизни есть, медитация в моей жизни есть, а с гвоздей я сейчас к тебе в эфир просто спрыгнула. Я сегодня стояла на гвоздях, реально. Круто! Круто. Yeah. Йок. Я далека от звездей. У ну, меня есть ты, поделюсь с впечатлениями. Ну, Мне этот я... интересный вопрос задали. Смешной вопрос, вернее, я бы сказала. Когда планируется очный тренинг? Это Оля тоже смеется, директор нашей студии. Дело в том, что. Да, и где? Еще один, еще тоже смешной вопрос. Я сделаю маленькую рекламу своего марафона антипсихоза. Дело в том, что если вы его внимательно слушали, то вы там наверняка услышали, что самое смешное слово современности – это стабильность. Да? То есть я это понимала давно, еще вот в 90-м году. Мне исполнилось 18 лет, и у меня родилась дочь тогда. И вот именно в 90-м году, и, наверное, еще в 89-м году, я осознала, что стабильность ⁇ это самое смешное слово, которое только может быть. И я вот с этого момента, как напряглась ну, в 90-м году, да, так вот это вот состояние я проношу, что я, ну, безусловно, конечно же, я планирую что-то. Вот. Но уж не в сегодняшних условиях, не в, не в условиях карантина. Если я когда-то буду проводить очный тренинг, то это будет точно не в Украине. Вот это единственное, что я могу сказать. Я даже уже не могу сказать, что это будет в Москве, потому что, возможно, это будет где-то в другой загранице, для меня в загранице. Да. Яна, да. был интересен такой вопрос для меня. А, есть ли моменты, в которых ты позволяешь себе отказаться от какой-то роли? Вот так вот я его перефразирую. Он там по-другому звучал, я сейчас подглядываю. Вот. Но а, на все ли ты соглашаешься, или есть что-то такое, чтобы ты вот, не стала играть? – Ты знаешь, это как раз вопрос к расширению моего сознания. Mm -hmm раньше я жила у меня был абсолютно точно я отдаю себе отчет страх бедности <связывая> это раз два актерство настолько нестабильная профессия что тебе кажется что пока все идет в руки надо все брать все это откладывать потому что я бывала и по полгода без проектов я ела свою подушку безопасности и в общем разное проживала и конечно с таким ты только думаешь все-все-все-все нужно брать но в какой-то момент я понимаю что так стоп это не тот уровень который я уже могу хочу желаю что мне нужно с этим сделать мне нужно может быть освободить место для нового и <ма> я вот начала это тоже был вот тогда путь два года назад когда мне пришли пробы я читаю материал, и я понимаю, что ну, ну, ну, нет, ну я не хочу. Ну, я, а, а вроде как отказаться страшно. И я даю себе, ну, попробуй. Ну вот попробуй сейчас, скажи, что ты даже не придешь на пробы. Ну, потому что душа твоя не хочет этого, не хочет даже пробоваться на это. И я тогда говорю своему актерскому агенту, говорю, прости, ну так и так. И тут она, я думаю, она сейчас начнет меня уговаривать, потому что мои деньги, ее деньги, ла-ла-ла. А тут она говорит, ты знаешь, я с тобой совершенно согласна. Я найду способ, как вежливо отказаться. Раз, через два дня приходят пробы на другой проект. Уже такой уровень выше. И так даже потом было с проектом, куда я пришла, попробовала, Меня утвердили на главную роль, очень меня хотели. И я сказала, нет, я не пойду в это, не пойду. И все, и потом оно вот так вот разгоняется, разгоняется, разгоняется. Только с этой точки зрения я отказываюсь от каких-то вещей вообще по жизни. Ну расскажи тогда, я знаю, что ты адепт, автор жизни. Расскажи, пожалуйста, как это перекликается именно с вот этой вот теории, когда я говорю, что когда человек делает то, что он не может не делать, и отказывается от того, что он не хочет, то что? Какие ты можешь сделать выводы? Слушай, я вообще адепт того, что все в моих руках, и вся вообще ответственность моей жизни, она вот-вот она тут, и главное вот тут, вот тут вот. А, и э, ровно, слушай, год назад в мае я летала на Черное море на съемке вот невесты Камдива, и в тот момент рядом со мной моя подружка-актриса была, которой я подарила э, тренинг «Автор жизни». И мы стоим, я прилетела буквально на сутки в Москву ради спектакля и ради проб. И она, значит, такая, как раз в этом процессе, она проходит твой марафон. А у меня случается такая ситуация профессиональная такая, там спорили, в общем, продюсеры с агентом, да. Я хотела остаться на 4 выходных там, продюсеры сказали, нет, нам дешевле тебя отправлять. Uh, в общем, как, короче, какой-то раздрай, и я стою уже 12 часов ночи, мне завтра вот вылетать, и я не понимаю, я лечу на съемки на сутки, или все-таки на пять дней, или на месяц, и ла-ла-ла, и все как-то, все против меня. И стоит эта моя умная такая, не, ну подожди, ты сейчас ведешь себя как хозяин жизни, а не как автор, что ты хочешь? Я такая, благодарю тебя, Вань, сейчас, подожди. И я реально такая за секунду переформатировалась, позвонила агенту, говорю, так, так и так. А вот есть еще второй вариант. Если не тот, то этот. Но я хочу там. Остаться на море. И в итоге, ну, конечно же, все случилось так, как мне лучше было. Прекрасно, супер. Я очень рада. Меня, конечно же, очень вдохновляют и греют такие истории, потому что очень косвенно, да, но я все же чувствую свою причастность. Хоть я и говорю, что все делайте мне своими собственными руками. Я просто написала и озвучила эту позицию, да? Да, да. Вот. Но, конечно же, мне очень приятно. Конечно. А, слушай, хочу, вот тоже интересный для меня вопрос: как люди вообще принимают решение стать актрисой? Как это, я? Как я захотела и стала психологом, не знаю. Как да. Я не знаю, как это делают другие, у них свои мотивы, я точно знаю про себя. Я сама из Латвии, ты знаешь, Юрмала Рига, и я училась в Юрмале до 9 класса, до 9 класса а потом я вдруг поняла, что я там достигла своего потолка. Все, мне, ну, как бы я там... Все сделала, мне нужно вырываться. И я стала себе в старшую школу искать в Риге, уже в другом городе. И, как всегда, случайно я ее нашла. И ты не поверишь, вернее, ты поверишь, конечно. Конечно, откуда? У меня в один и тот же... Я тогда немецкий очень плотно учила. И у меня стоял выбор, в немецкую школу или в школу развивающего обучения. Что бы это тогда для меня не значило. Собеседование было в одно и то же время, в один и тот же день. Я реально стою, я все сама принимала решение, мне 15 лет, я стою на перекрестке в Риге, и вот, ну, как бы, одетая уже красиво, то есть мне либо направо, либо налево, а я не знаю. Я беру лад, монетка латышская, и кидаю ее. Такая, «Немцы, простите, без вас я проживу». И ушла в школу развивающего обучения по системе Альконина Давыдова. То есть помимо предметки, нам там вправляли классно мозги. Целеполагание, самоопределение, напиши анализ своей э, образовательной ситуации. То есть ты представляешь, с 15 лет да, там до 18, вот 3 года я там училась. Как круто. Все было топчик. Помимо этого были еще творческие составляющие, где я себя стала раскрывать. И, в общем, там-то, так как нас дрючили по самоопределению, надо было это все э, озвучивать, обосновать эту позицию, выдерживать удары по этой позиции. И я, придя туда в 10 класс, а там большинство учились с двух лет, с пяти, с десяти, ну, то есть они все там вот такие. И вышла я в рваных джинсах, в фиолетовом топике с проколотым пупком. Залом, потому что это было такое для всех вот э, старшеклассников, такое вот образовательное мероприятие. И, типа, а я же, ну, как бы, я же не знаю, что, я думаю, а что никто не выходит, что все боятся. Я потом поняла. И я вышла, надо было озвучить, что я хочу. Я говорю, а, я буду актрисой. Все такие, а, а, а. Я такая, а что произошло? И все, и дальше меня стали в позицию, в мою, в общем-то, тыкать. И когда, спустя, три года я поступила в Москву, то все уже такие, в смысле, ну ладно, пусть поучится. а сейчас как бы вообще. Короче, есть один способ, это практика, то есть ты выписываешь то, что ты хотел бы теоретически чем заниматься, и идешь, это пробуешь. Вот у меня тогда было три направления, ну, каким-то бизнесом заниматься, общественная деятельность и актерство. Общественную деятельность я проверила через то, что я пошла в, как это, школьная Рижская дума. Я защищала русские школы, я писала уставы, бла-бла-бла. Бизнес мне хватило очень быстренько там понять, что это не то, что я буду делать с душой. Я поиграла в электронную эту игру. Актерство я пошла и записалась в студию, в театралку в Старой Риге. И я сразу поняла, что так, вот там моя душа, это абсолютно точно. Там для меня самым главным было, что это... Там же в школе я осознала, что самая главная ценность моей жизни – это развитие. И вот актерство для меня – это та профессия, где я буду развиваться беспрестанно. Для ролей, новую профессию узнавать, психологию человека узнавать, лопатить себя – подходит. Дальше. Я тогда же осознала в 16 лет, что это та профессия, которая даст мне прожить множество жизней, в одном своем теле. Крутяк, бонус, вообще, что нужно? И третье, вот стану я известной, уважаемой. Вот и будешь ты заниматься и общественной деятельностью, и бизнесом, и бла-бла-бла. Так что так, я... Так, все ты можешь догнать. Ну, очень круто. Ты говоришь, у меня аж мурашки бегут по теме, потому что я прекрасно понимаю на уровне чувств, ощущения, о чем ты говоришь, это, конечно... <связывая> ну, очень круто. Да. Так, сейчас я следующий вопрос хочу прочитать. Давай. О, Яна, личная и публичная. Личная или публичная? И публичная, да. Как тебе удается это разделять, где ты э, живешь вот просто. Вот сейчас ты на карантине. Я... Я не знаю, но я могу фантазировать, что ты занимаешься каким-то очередным саморазвитием. Ты наверняка чему-то учишься, ну знаю просто тебя. да, Ты ж не можешь сидеть спокойно на одном месте. Вот. Но а -а -а -а, где твоя личная жизнь? Где твоя публичная жизнь? Как ты их разделяешь? Или это для тебя является единым ценным? <музыка> — а, Такой вопрос, ты знаешь, мне кажется, до конца для меня нерешенный, если честно. А, с одной стороны, вот тоже хороший очень такой опыт, когда бомбанула дневник доктора Зайцевой, и когда вот я стала, проснулась знаменитой, а для меня это что было в тот момент? Повышенное внимание, все от меня чего-то хотят, начиная с интервью, заканчивая людей, узнающих меня на Буки. улице, Бу -бу. Э соцсети, взломы, ла-ла-ла-ла-ла. И для меня это была атака, вот как будто бы меня атакуют. И вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что я в Юрмалу к маме не просто так уехала, а я сбежала просто от всего этого. Сбежала от успеха, от внимания, от признания. Потом, кстати, вселенная мне сказала, да, не вывозишь это, не хочешь, прячешься, пью, и тишина настала какое-то время. Ну вот, сейчас я думаю, так, вот как я могу это все, инстаграм, я тогда, у меня не было инстаграма, вот он появился, да, какое-то время, и ты знаешь, э, вот я тоже искала, где тут баллы, что, как, как же мне быть, мне что, вообще ничего не показывать, я не хочу показать, Короче, как только я поняла, что я могу быть честной, допустим, в Инстаграме. Вот я там проживаю то-то, то-то, практик, я могу этим делиться. Вот у меня сразу вот упал вот этот вот кач. Я просто стала писать то, чем я живу, то, что я проживаю. Максимально честно, насколько это возможно. Ну, понятно, мы же не сумасшедшие, да, там открывать все. У меня стали уходить вот этот вот кач. Я отвечаю в директ, если мне пишут там с проблемой какой-то. Да? То есть как-то я свои границы при этом тоже стала изучать. Тоже через психологов, через тренингов. А где мои границы? А где мое нет? А где мое да? То есть начинается все вот от, от меня и тогда вот с этим публично. Но, допустим, я понимаю, что я не буду... Ну, никто не знает о моей личной жизни в смысле отношений. Пока я не буду это выносить, я это придержу к себе, потому что там я тоже решаю вопрос с балансом, как совместить и мою работу, и личную жизнь. И чтобы везде по кругу вот этого, как это называется, благополучия или чего, чтобы да -да -да. везде было одинаково. Потому что это для меня тоже такой вот вопросик. Так что, в общем, начать надо с познавания своих границ, где твое да, где твое нет, где ты есть. И сейчас, вот, казалось бы, только я уже всего про себя знаю, на карантине так остро встал вопрос, просто, Ань, кто я? Опять... Супер! Опять... Это просто огонь. Очень многие, да, я говорю, что сейчас такое время, когда люди повернулись лицом к себе. Кто-то это сделал э, осознанно, а кто-то, кому-то пришлось на себя посмотреть. Да. И это, это прямо очень и, конечно, те люди, которые занимаются личностным ростом, у них все прекрасно. То есть, как будто бы, знаешь, ты же задаешь этот вопрос постоянно себе, а здесь как будто уже качественно новый этап, и ты как бы готов еще одни двери открыть. И это бомба. Это бомба. Да, супер. Яночка, пофали меня, пожалуйста. Я не знаю, от кого этот вопрос. Почему вы выбираете марафоны Анны? Марафонов в Инстаграм миллион. Вот меня тоже интересно, да, потому что я же понимаю, что ты человек э, искушенный, ты э, э, много чего видела, да, и ходишь по разным таким продвинутым мероприятиям, ты э, занимаешься психологией глубоко, да. Почему не на моих Ну, для меня это важно, и как для автора тоже услышать. Э, во-первых, да. Э научаясь немного вообще слышать себя, да, я перестала анализировать башкой. Я действительно просто чувствовать начинаю, куда это... И, и не важно, потому что куча людей тебе скажут, да, это круто, это круто. И я раньше велась за да, всеми этими рекомендациями. Сейчас я просто слышу себя. И действительно, ну, как бы, первый раз я тебя узнала в совместном марафоне э, с другим коучем, да, и так я пришла. Но я же пошла за тобой дальше, потому что я просто, ну, я чувствую, что мне хорошо. Есть просто простой критерий, хорошо тебе слушать этого человека или нехорошо, откликается или не откликается, ну, как бы кому-то нет, кому-то да. И я пошла за этим откликом. Дальше сработал фактор того, что не случайные случайности, то есть magic, для меня этот magic – это э, свидетельство того, что я на верном пути, значит, я в правильном месте, правильную информацию с правильными людьми впитываю». Дальше сработал фактор личного знакомства. То есть личное знакомство мне как бы показало, что да, я не ошиблась, мне комфортно с человеком, человек абсолютно адекватен, э, рассказывает анекдоты, пьет шампанское и при этом как бы создает э, очень крутую информацию. А я обожаю баланс. Я не люблю, когда вот, вот эти крайности, хотя заваливается у них тоже частенько. Вот. И, ну, как бы и дальше я понимаю, что для меня это работает, и это очень круто. То есть я не могу сказать, что э, вот всем подходит, там, не знаю, калантерно, или всем подходит там кто-то, там, Лапковский, или еще кто-то. Мне кажется, что. Ну, очень важно себя не обманывать, и правда, вот не слушать других, а слушать себя. Откликается, откликается. Ребят, мне калонтерная откликается. Я ее выбираю. Поэтому смотрите там дальше. Хорошо. Спасибо. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Тут про детскую мечту это мы уже выяснили. Да. Вот такой еще интересный вопрос, который. Отчасти я от тебя услышала ответ, но мне все таки интересно углубить его. Скажи, пожалуйста, актриса – это навсегда для тебя? Или у тебя еще есть идеи как-то по-другому себя реализовывать? Собираешься ли ты? То есть я лично не удивлюсь, если вдруг в один прекрасный день ты объявишь. Больше я в кино не играю. Ну, это может быть такое, да? Или там... И я резко занимаюсь каким-то другим делом. Скажите, такие мысли в голову тебе приходили или как? А, да приходили, конечно. Конечно, приходили, но пока это все, если не актриса, то это все равно смежные профессии. То есть я абсолютно понимаю, что я... Хотела бы не сейчас, нет, сейчас не готова, сейчас я хочу реализовывать актерский потенциал очень сильно, но потом я могу быть продюсером, режиссером, то есть вот когда вот эта личностная такая масса перевалит за, за какой-то такой Рубикон, я бы хотела делать свое кино, возможно, и дальше... То, что мы как бы, наблюдаем и в моем инстаграме, и, и, по, и по мне самой, мне очень важно делиться с другими людьми своими наработками и знаниями. То есть это может быть в какой-то момент абсолютно педагогическая деятельность, ну, скорее какая-то вот мастер-классовая история. И не обязательно она будет связана только с актерством, да? Скорее, это тоже это такой опыт, это про вдохновение, это про то, что я могу сделать, там, зажечь свет в людях, да, вот какая-то... Но это уже что-то ближе к миссии, я тебе скажу. То есть я эту миссию сейчас э, пытаюсь понять, как она в актерстве у меня. Угу. Как что ты можешь показать, да? Да, просветить ее, потому что абсолютно точно я ощущаю, что это что-то, что я должна вот зажигать вдруг... О, все, мурашки пошли. У меня тоже, по да что я, я вот осознаю, что вот зажигать вот эти вот сердца, которых там что-то, осадок какой-то, да, что я это могу. Я понимаю, что я могу это через экран, но опять же нужно тогда выбирать э, роли, проекты, чтобы понимать, что я несу через этого персонажа. Либо я могу показать, как не надо, ну, через персонажа, да, какого-то негативного, и сказать, вот я ее сейчас сыграю, я уйду сейчас в минус ради вас но покажу, что так не надо. Это жертва, это плохо, бла-бла-бла. А могу там со знаком плюс, чтобы люди захотели так же, как она, как вот там Зайцева, да. Сколько же мне пишут, что они пошли там во врачей, что они выбрали мужчину там, бла-бла-бла. И вот сейчас этот невеста-камдива, маршрута любви. То есть там это просветлое, что людям отзывается, да. То есть там тоже есть вот эта вот миссия. Но то, что это может быть и какая-то совершенно Другую форму принять абсолютно, абсолютно может быть. И вот в связи с этим как раз такой вопрос тоже интересный, я прочла для тебя, тоже немножко его переформулирую. Ты выбираешь роли или роли тебя выбирают? Как это происходит? Ой, какой... Кто кого? Кто к кому приходит? Это, это офигенный вопрос. Офигенно. Давай что-нибудь подарим на второй этому вопросу. Давай, что мы можем сделать? Я могу блокнот подарить. Дари, давай. А если этот человек из Москвы, я тоже что-нибудь придумаю. Открытку подпишешь. Хорошо, хорошо. Короче, раньше, когда я это все не осознавала, конечно, мне казалось это абсолютно рандомным процессом, что я на него не влияю что влияют на него дядьки продюсеры ну и бла-бла-бла. Все да, происходит. Да, да, да, все это. За меня решили. Вот это. Да -да -да. Сейчас... Аня, мне тут хочется мотком рубнуться просто, насколько это. А... Роли приходят абсолютно как и люди в жизнь. Это мои... Уроки, проработки, зеркала и бла-бла-бла. И ты знаешь, когда я это поняла, у меня отпало всякое расстройство, когда меня не утверждают. Потому что Сюда. я понимаю, либо я уже это проработала, и для меня это не актуально, проживать вот эту историю, эту задачу, угу. там, эту черту характера, либо появилась актриса, которой вот реально нужнее. То есть для меня роли это как терапия. Супер. Ого, ого. Да, вообще круто. Да. И ты как только я это осознала и стала смотреть, до да смешного, Ань! до да смешного просто мне никогда не предлагали, допустим, попробоваться на э, живущую в Бале йогическую барышню Ты понимаешь и я прихожу и я делаю это просто с листа, с, там с импровизации а текст да пофиг текст я вам сейчас сама все скажу про подышать маткой там и так далее и они все умирают естественно а, д... но знаешь и вот был кстати вот это вот сейчас полгода когда у меня были там два проекта в параллель 4 друг за другом да когда вот я раскачала себе там что-то и я стала очень внимательно смотреть, куда меня утверждают, да, прям думаю, ну-ну-ну, я же там поработала над собой, что валится. И очень круто, значит, привалились сначала там эти светлые там истории. Одна худеющая была, я на тот момент должна была прийти в форму как раз к второй части гадалки. Контролерша такая, ну, в смысле, контроль мужа, всего-всего. Я такая, класс, это я прорабатываю как раз контроль. И дальше, а, и я тогда в тот момент занималась именно своей вот женственностью, да, своего мужика внутреннего, все таки немножко как-то оставлять в работе и вот учиться, чтобы его не было в личной жизни, а в личной жизни все таки была женщина. И вот я все на этом, значит, на юбках, мне приходят женственные роли, бла-бла-бла, и тут вдруг меня утверждают вот в два проекта, вернее, один это, значит, продолжение гадалки на Первом канале с Пореченковым, продолжение, когда мы два года назад первую часть снимали. Мы вообще не думали, что она уже выйдет и так далее. Тут И там, значит, холодная женщина вам. Да, она женщина, но она холодная. А я тут сердечко-то свое уже полтора года как раскачиваю. Думаю, блин, как я не хочу в это возвращаться. И тут же вторая главная роль, которая сейчас проект еще в продакшене, очень мужественная минимум эмоций, профессионал, а, заправляет мужиками. Думаю, почему две холодных таких пришли, одна еще и мужик, а вторая секс через холод. Думаю, я же уже не такая, я тут сердечко, ты-ты-ты. Думаю, ну, значит, что-то осталось. Значит, мне надо это уже допрожить до конца, чтобы уже... И как я готовилась к этим ролям, это мне так было тяжело, мне так не хотелось из сегодняшней меня погружаться mm -hmm. вот в те состояния. Mm -hmm. Но тут же я поняла второй свой урок. А вот теперь ты научишься играть, быть в балансе, вот погружаясь, но и выныривая обратно в эту теплую женственную Яночку. О, да, как? потому что... Возможно, да, тебе чего-то не хватало в этом. И ты взяла по максимуму теперь. Да. Очень круто. Яна, я бы тебе дала приз еще и за ответ, потому что ответ просто огонь тоже. Такой же, как собственный вопрос. И я дальше хочу продолжить вот эту идею. Скажи, пожалуйста: сколько вообще примерно для съемки сериала? Ну вот, от до, и соответственно. Как ты погружаешься в роль? Ты находишься в этом состоянии, пока съемки не закончатся, или ты приходишь и становишься явной? Когда вот это вот заканчивается твоя личная терапия в синематографе? Угу. А, первая часть вопроса. По срокам, это, ну, в зависимости, естественно, ты понимаешь, мы снимаем там 4 серии, 16 или 24, да? Ну, вот, допустим, что у нас? Ну, вот эту гадалку, значит, там 16... Серий мы снимали 4 месяца примерно так 4 серийка снимается за ну 20-23 смены смены то есть это зависит от а, и вот значит так мало того что вот эти две холодные ко мне пришли так они же были в параллель мне надо было играть две главные роли, вот так наложились проекты в одно время. Mm -hmm. Мне надо было не сойти с ума. Это вообще для меня да. что-то... Ну, я не в, не в теме, да, теме, вообще непонятно, как такое возможно. Ну окей, тебе летнее. Так не должно было быть, но так как производство непредсказуемое, там задержали, тут раньше начали, и все. И у меня вот так графики сошлись. И у меня были смены, когда я на одном отрабатывала проекте ночную смену, Заезжала домой, принимала душ, переодевалась и выходила в другую машину, ехала на другой проект, на дневную смену. Вот такой у меня был ноябрь. Просто жесть вообще. Какая там, где я, кто и что. Да. Но мне надо было это вывозить все. Подготовка. Ну, естественно, зависит от того, роль это... Я вообще считаю, что, ну, не считаю, а так есть же психологии, есть личность, есть субличности, да, как вот пирожок mm -hmm. такой, да. Нас много, мы немножко шизофреники, актеры так вообще. У нас есть профессиональный перекос, что мы всегда смотрим на себя со стороны. Даже в горе, в настоящем, на похоронах или еще что-то, выходит вторая Яна и наблюдает за тобой, и куда-то этот багаж откладывается, и в тот момент, когда ты играешь такую сцену, что-то у тебя там включается. вот. И если, конечно, приходит персонаж, который ну, ближе к субличности, которая сейчас повернута, да, к свету, то там готовиться особо не надо. Идешь за своей органикой, да, вот подсвечиваешь это. Но так как было вот с, этими, вот с главной героиней, в общем, проект называется «Статья 105», это статья убийства. Я там главная по всем этим темам очень жесткая, очень умная, логичная, рациональная с пистолетом там ты ты ты ты. К ней я готовилась так, как, пожалуй, я готовилась только к Зайцевой. сидя в больницах, mm -hmm. да, навыки эти беря и так далее. Я проработала все, что не было написано про нее в сценарии, всю ее историю, биографию сочинила я, потому что, ну, а кого это волнует, да, это, it's my job, это моя работа, mm -hmm. я по, вот просто психпортрет собирала, какая она будет, и села с двумя продюсерами и режиссером и рассказала им, они сказали, да, исходя из этого, дальше я сказала, какие детали костюма должны быть, и какой должен быть грим, чтобы он на меня работал. Такой подход возможно, не всегда. Иногда нет тупо времени, иногда тебя не будут слушать, иногда бюджета нет, и вообще, ну, как бы да хватит мне тут про сверхзадачу, да? А здесь все горели этим делом, и у меня, я просто села, я такая: блин, у нее должен быть какой-то. У нее нет украшений, у нее есть только паль... кольцо, причем она будет носить его здесь, на этом большом пальце но у нее должно быть что-то на шее. Пунтик. Да, этот ш... на шею ей подарил папа. Она воспитывалась папой, скорее всего, он был генерал. Это я сейчас все тебе говорю, что я придумала. Он был генерал, хотел мальчика, родилась девочка. Естественно, он воспитывал ее сразу. С пяти лет она стреляет, она не имеет права на ошибку, она должна быть самой умной. Самой... Короче, в принципе, то, что... я это откуда брала? Из своего детства. Конечно, у меня не такая жесть была, но мне хватило той информации, того опыта, чтобы ее гиперболизировать просто. Про папу, который мог зайти там ко мне в 14 лет моих в спальню и увидев, что я ничего не делаю, спросить, Янчик, а у тебя что, есть время ничего не делать? И Янчик подрывалась и снова как бы училась. А училась я 24 дроп 7. Mm -hmm. И вот этого права на ошибку нет, бла-бла-бла. И я понимаю, такая, блин, блин, это должна быть какая-то форма. Это треугольник. Это треугольник, перевернутый мужской треугольник, и мне нужна там какая-нибудь гравировка от папы. Я думаю: что же там будет? Что же там будет? Так, как как ее зовут? Екатерина. И я смотрю первое значение Екатерины: что-то типа. Сейчас не вспомню точное слово, но это что-то типа непобедимое или идеальное, ну, какое-то другое слово, но смысл вы понимаете, да, то есть та, которая вот не имеет права на, на ошибку. И я такая, идеально. Вот он ей подарил, и она каждый раз, когда, и я, что у меня рождается? Фишка для персонажа. Когда мне нужно во что-то пойти там, серьезное, я делаю так. И потом я говорю, мне нужна сцена режиссеру, где она сорвет нахер вот эту вот всю тему и выбросит в это. И вот так рождаются то есть это вот человеческая жизнь вот ткётся вот такими вот э, штуками. И я это обожаю, когда есть такая возможность, когда всем интересно это делать. И когда все и костюмеры тебя услышали, что мне нужны мужские часы, никакие женские, а мужские на кожаном ремне. И потом я эти часы сыграла, что у меня каждый допрос начинается с того, что я снимаю эти часы. Кто это мне придумает? Только ты сам. Ты можешь сам это все скреативить, что потом будет на экране считываться как живой персонаж. И когда, да, зрители будут тебе верить, потому что я, да, я порой смотрю, что показывают по телевизору, я признаюсь, я крайне мало смотрю, но бывает, что вот смотришь и не веришь нифига. Блин. Где-то Станиславский на них написал. Да, да, да, да. А знаешь, что вот я когда э, сейчас озвучивали, да, мы эту вот статью 105, я забыла, что я еще придумала бзик такой. У нее, во-первых, рабочий стол идеально чистый, там нет никаких лишних предметов, вообще ничего нет. Она не носит сумки. Но я же ей придумала, что у нее бзик, что она все время вытирает руки, вытирает вилки. Ложки. И я, значит, озвучиваю. Историю. Очень актуально сейчас на сегодняшний день. И я смотрю, она у меня тыкс -тык. Да, да, да. Я такая: блин, ну вот как как это могло бы так вот быть, что это настолько актуально сейчас? Понимаешь? И я говорю: все, ребятки, монтируйте быстрее, нам нужно это выпускать сейчас. Это настолько актуально вообще. Да, супер. Скажи, пожалуйста, я знаешь, еще что подглядела у тебя? Ты рассказывала как-то в своем инстаграм, что ты продолжаешь участвовать в пробах. Да. Расскажи, как в условиях самоизоляции осуществляются пробы. Слушай, ну э, есть такое понятие самопробы. По-английски это self-tape. Ну, я не войны. в теме, но очень интересно. Да, значит, такой формат существовал и до карантина, просто в меньшей степени, да, все равно у нас такой немножко олдскул и ретроград, типа нет всех вызвать вот физически и с ними работать, хотя в Лос-Анджелесе самопробую уже 10, как ни у кого нет времени встречаться, зачем тратить время дорогое при привозительном видео. Короче, это нужно, тебе присылается сцена, Дай бог там сценарий, хоть какая-то часть, дай бог описание персонажа, и, в общем, запиши эту сцену сам на телефон и отправь. Mm -hmm. а, зачастую, все таки это не монологи, мы тут не Шекспира играем. Да-да, а вот это Диалог. диалоги, это там на троих и так далее, но есть несколько вариантов. Есть вариант, если там все-таки не очень важно, что говорит твой собеседник, все-таки повыкинуть его фразы, и так, чтобы было просто понятно, о чем говорить, дать себе этот текст и все-таки превратить это в какой-то монолог. Это раз. Если небольшие фразы, вот у меня был опыт, я просто на диктофон надиктовала ответы. И, сидя там на серьезных щах, в какой-то момент, когда мне нужно было, чтобы мне ответили, я делала так нажимала тут кнопочку, и мне пришел ответ. Это, конечно, требует, ну, то есть, если эта сцена серьезная, то это плохо, ты отвлекаешься на эту фигню, теряешь состояние и так далее. Но там я могла себе это позволить, это было ок. Ну и третий вариант, ребят, я вам скажу, я вызывала своих однокур моих друзей, с которыми мы общаемся все равно и в самоизоляции, потому что у меня есть своя позиция по поводу всего происходящего. Уж простите, те, кто ходит во всей экипировке, у меня есть четыре постоянных человека, с которыми мы общаемся на самоизоляции. Они, соответственно, ну как бы тоже сидят дома, мы сидим дома, но мы с ними встречаемся. И у меня вот были дней 10, когда я просто отрабатывала каждый день по 4-6 часов, потому что, ну, либо много сцен, либо, ну, как бы, давай-ка другой вариант. О, круто, сделай нам этот вариант. И у меня ребята и приезжали, и снимали, и креативили, и так далее. В общем, я, на самом деле, очень это люблю. Многие актеры говорят, самопробуй, а как, режиссер же должен что-то сказать, а-ла-ла-ла. говорю, «Это все отмазки. Ну, разберите. Вы просто не умеете разбирать сцену. Если вы там какой-то информации не хватает, всегда можно позвонить агенту, агент позвонит кастинг-директору, и что, вам не ответят, что ли? Вам не скажут, какая она? Ну, камон, ребят. Слушай, Яна, в связи с этим, да, в связи с тем, что ты попробуешь себя а, в, еще ещё разных других дополнительных а, проектах, да, «Скажи, есть ли такая роль, которую бы ты хотела сыграть? Вот э, у меня есть такое э, убеждение или там, миф, может быть, какой-то, который с детства мне попал в голову и сидит...» что каждый артист, у него есть какая-то роль, которую он мечтает сыграть. И вот он идет к ней к этой роли всю жизнь. Mm -hmm. Есть у тебя такая мечта, которую вот ты бы хотела сыграть какого-то героя, какую-то героиню? Или нет, или ты ждешь, когда вы друг друга найдете? Ты знаешь, раньше бы я тебе ответила, я бы тебе ответила конкретно, что это драматург Эдвард Олби, американец, он был во времена и Теннесси Уильямса, более известного, «Трамвай желания», там ла-ла-ла. И у Эдварда Олби есть такая пьеса «Кто боится Вирджиниу Вульф?» и по ней сняли фильм в Голливуде, он черно-белый, там потрясающе играет Элизабет Тейлор, уже mm -hmm. ну как бы взрослая. И ее партнер тоже, он потрясающий, это Оскар у них у всех за этот фильм, я просто сейчас не вспомню. Я читала пьесу, я смотрела этот спектакль с Лилитой ней в Риге, я потом посмотрела фильм. Я даже стала во ВГИКе репетировать эти кусочки самостоятельно. Но я понимала, что я могу это сыграть лет так, ну, мне должно быть хотя бы сорокет. Просто по фактуре, потому что бы мне верили, да, и вообще пожить, опыта нажить. И я как будто бы шла к этой роли, мне казалось, что это круто. Но из сегодняшней Яны я отвечу, что я не обуславливаю себя. Ты я... уже проживаю. Конечно, я не хочу. Там очень все, там такая тяжелая судьба у нее. Там так все. Я знаю, люблю и умею играть женщин с опытом, с судьбой, с умных, с трагизмом. Но это если придет, то придет. Сейчас я в это не хочу даже погружаться, да? И поэтому то, как мы, я тебе рассказывала, как приходят ролики, да -да. зачем я могу сейчас себе нафиячить что-то, что я хочу. И у меня есть три как бы таких вот шейпа, таких вот силуэта, mm -hmm. куда я иду но я попридержу их сейчас в себе. Но я занимаюсь этим. Круто. Скажи, пожалуйста, к вопросу о том, что ты, у тебя есть возможность прожить очень много жизней в своем творчестве, есть ли профессии, которые ты бы хотела воплотить на экране? Именно дотронуться до таких профессий, для которых в обычной жизни тебе было бы, ну, нужно было бы уделить гораздо больше времени. Ну, ты знаешь, во-первых, есть такая профессия, которая для меня за гранью, эти люди за гранью. Не знаю, это сейчас даже вот не сыграть, не сыграть, это вообще мышление. Такая профессия для меня архитектор. Не дизайнер, не художник, это архитектор. Как они мыслят, как они чувствуют форму, смысл. Это люди реально и музыканты, хотя они могут не играть да, на музыкальных предметах. Но это совершенно другое мышление, которое мне вот недоступно на вот этом уровне. И мне это интересно. И если играть, то это скорее как у Кристофера Нолана фильма «Начало» с Ди Каприо. Там же они берут молоденькую девчонку-архитектора, чтобы она в другом измерении застраивала mm -hmm. вот эти вот фактуры, да, да, да. да, и чтобы переворачивалась, ла-ла-ла-ла-ла. Но вот если играть что-то типа архитектора, то скорее вот, конечно, про немного будущее, немного фантастическую историю, да, как ты создаешь что-то своим вот мышлением и фантазией здесь и сейчас. Вот это круто. И вообще я бы вот тоже... Интересна мне тема этой будущности. Раньше я все это как-то отвергала, да? Там, да, нет, это все. А вот сейчас, прям как будто бы я готова нырнуть вот куда-то в другие миры, вот что-то там попутешествовать в своих. Я с тобой годах. соглашусь, это очень интересная штука. И такая вообще действительно ну, какая-то. Огромных масштабах профессии. Я прям полностью с тобой соглашусь и поддерживаю тебя, потому что для меня э, в этом смысле, именно в архитекторском смысле, самым сильным впечатлением было когда я попала в э, Саграда Фмилия в, э, в Барселоне. Да. Я с первого шага я туда вошла, у меня начали течь слезы. Я слушала этот э, э, э, аудиогид, и я, я, ходила, я ходила и ходила и плакала. У тебя такое другое, как Гигантская идея пропала в голову вообще земному человеку. Да. Вот. Вот. Кто-то бы сказал, что мы инострантяне шептали, да, что человек не может да не способен на такие вещи, но, тем не менее, способен. Это, конечно, очень впечатляло. Я приехала и взахлёг рассказывала маме, я сказала, мама, я тебя обязательно туда отвезу, покажу, потому что это действительно надо видеть. Да. То есть читать сколько угодно об этом можно, но пока ты это не увидишь. Даже просто ты прочувствовать это должен, как там в да. Афганции, когда ты видишь это дома, да, этот купол, и ты туда заходишь, и у тебя тоже волосы дыбом становятся. Вот mm -hmm. Мне вот знаешь, все таки вот очень важно, в какой среде ты развиваешься. И мне повезло вырасти на, в Юрмале, где есть природа, и в Риге, где есть готическая архитектура. И для меня вот этот вот вкус, эстетика, визуальная составляющая для меня очень важна. И когда мне там люди говорят, ой, ну куда ты опять рвешься? у тебя два свободных дня, что ты не хочешь посидеть, полежать, куда ты уже летишь? Я говорю, нет, мне как голод, мне нужно приехать в красивое место, Взять эту красоту, напитаться, и это и есть мой отдых. Все, вы лежите себе, как вы хотите. Слушай, еще один интересный вопрос: ну, вопрос слова, и я его немножко расширю. А если бы тебе пришлось играть актрису, у нас буквально осталось 5 минут, да, и мне очень интересно, как ты ответишь на этот вопрос. Какую бы нотку, вот что бы ты добавила от себя в сценарий, если бы тебе нужно было играть актрису? Что бы ты хотела сказать в этой своей роли? Я знаю, что... Э -э, ну, если мы там отвлечены, сценария нет, образа нет, мы не понимаем, какая Да. Она, да. А? Но самое главное, несмотря на то, какую бы я играла бы актрису, вот эту боль, м -м вообще везде должна быть боль, неважно, какого персонажа ты играешь. Даже если, Чтобы тронуть. Да, это вот твоя боль. Это адское расщепление между чуткостью, чувствительностью, наивностью, внутренним ребенком, все то, чем ты творишь, и вот этой какой-то толстокожестью, цинизмом, которую тебе наращивают и навязывают профессия, мир, э, индустрия и так далее. И вот это вот какую-то, когда ты все время посередине, ты не в балансе и ты не понимаешь, какой тебе быть, все-таки пойти за вот твоей природой, которая мягкая, или закрыть ее нафиг и сказать, ну все, мне больше не будет больно. Я сыграю так на своих, на, как бы на профессии выйду, mm -hmm. да, на природе. На профессионализме, да. Да. И, и уйти в эту циничность и толстокожесть. И прям ну, такие сцены нужны, где это всегда проверяется, где всегда находятся люди или ситуации, которые тебя проверяют на это. Потому что у меня было очень часто так, когда я металась, я не понимала, где и что, и только я такая типа, все, нет, все, я пошла за своей природой. Мне тут же прилетало, просто прилетало, и я такая закрывалась и шла в другую крайность. А это на самом деле как бы проверка твоего решения: так ну да, или, или все-таки нет. И вот это, это очень большая боль. Она сейчас у меня, ну, намного, конечно, меньше, потому что мы узнаем себя, понимаем, что, как, куда, но иногда это все равно тебя там спрашивают с тебя. Круто! У нас есть еще три минуты на один вопрос. Давай. А, у тебя есть хобби, Яна? А, ну, хобби. Слушай, наверное, я бы сказала, я не знаю, как это. Но если мы говорим, что актерство это профессия, хотя для меня это образ жизни, да, это совершенно у -у -у. другое. Я не могу быть актрисой в кадре и приходить домой и делать совершенно что-то другое. Не могу. То есть даже вот говорят о об уборщице, да, которая у меня была первая мысль, у меня была, что мои руки это тоже работа я не могу их э, вредить. Поэтому мне нужна... Я понимала, да. да? И вот у меня все через призму профессии, в принципе, угу. идет. Ну, насчет хобби, я не знаю, ну, саморазвитие это, наверное, тоже все-таки образ жизни, и он тоже связан с актерством. Да? Угу. <ааа...»>, ну, давай скажем, что это путешествие. У я mm -hmm. лекционирую вот... На земном шарике, где я была, что я там новое узнала? Про путешествие я сейчас задала тебе еще вопрос. Надеюсь, что успею. Да. Ты, когда приезжаешь путешествовать в место съемки, бывает ли у тебя время на то, чтобы вот походить по этому новому месту? Как ты проводишь свое время, если оно у тебя бывает, вот это свободное? Потому я... что я знаю, например, вот мой муж, когда приезжает в какой-то иностранный город, у него редко когда бывает возможность попасть. Да. Я стараюсь, если график вот позволяет, я стараюсь всегда делать так, чтобы там, допустим, я прилетела на полдня пораньше, или после смены улететь на денечек по попозже, потому что для меня важно. Я вот, знаешь, в этом смысле как кошка. Если я не понимаю вот свой какой-то круг, территорию, где я нахожусь, мне очень сложно. Я не могу жить в своем лотке. Типа, вот тебя привезли из аэропорта, отель, съемка, тинг-тинг. Мне реально начинает, ну, меня как будто выдергивают из мира, я себя не могу найти, я не понимаю, где я, да. И вот поэтому мне очень важно все исследовать. Даже если это неинтересная какая-нибудь там захолустье, мне надо исследовать. Это первое. И второе, у меня Next Level тоже очень круто Пожить там как местный. То есть я нахожу, как я бегаю, куда мне бегать. В Нью-Йорке я сходила обязательно там в актерскую студию, да, в какие-то такие тоже по профессии брать вещи. То есть я не хочу быть туристом. Я путешественник, и даже если работаю, и даже если на два дня, я просто вот исследую и погружаюсь во все это. Супер! Яночка, я благодарю тебя за эфир. Спасибо тебе огромное. Что ты пришла, что ты согласилась и порадовала меня и моих, и своих э, читателей, э, нашим а с тобой присутствием. А я благодарю, конечно, Я за, надеюсь, за... что мы увидимся. Я приеду рано или поздно в Москву. Когда-то это все закончится, этот карантин. И мы, конечно ну, же, с тобой встретимся на чашечке кофе. Все произойдет в лучшем виде. Скоро? Конечно! Мы же знаем. Я благодарю да. тебя, это было очень круто. Спасибо, пока.